Всем привет, смотрим Давы и Карину как обычно Не переключайтесь, смотрим Братва, сейчас будет пиздец, готовьтесь Готовьте, сейчас будет пушечка от Давы и Карины а они покрасились прозрачный цвет в белый Очень красиво Смешно ну чё, Дайнерис, запрягай драконов. Вот видите, а вы говорили, что вы не смотрите. Вот кто смотрит, а вы смотрим. Вот что значит, когда проспорил. Турбо-пушка, пушка-заводная бомба, ребята. А мы посмотрим их видео сегодня. Вот, маленечко позже. Готовим для Новое вас, видео. Карина, через 30 минут залетаем ко мне на страницу и смотрим его. Прям новый пушечка, видос. ребята, новый видос. Ржака. А тем временем видео уже в ленте, поэтому прямо сейчас... Будем смотреть, будем смотреть, да. Залетаем, это очень смешное видео. Прям турбопушечка, ребята, не то, что... Ну хотя бы волосы тебя спасли, понимаешь, хоть красивая чуть-чуть стала. А Карина и до этого была красива, если интересно. Ну что, не спасет? <свят> Отличий никаких нету, кроме как прическу поменял. И кофту снял. Интерьер чуть сзади. Другой. И они представляют новый Каринин трек. Холодный кипяток слушайте вконтакте рекомендую и прикольно танцует зелененько все видимо уже правда лето наступило ну и смотрим давин давин ролик. дядьки какие-то в офисе прибирают бумажки свои гадкие. Типичная уборщица, которая одной рукой молит, а другой рукой держит телефон. Ее бы, конечно, не выгнали за это. Бабка какая-то в офисе. И обнаруживается, что нету воды в кулере. Интересно, что сейчас произойдет? Каташенька, скажите, чтобы вы меня. И тут входит Дава с темной бутылкой. Тетки так на него смотрят. Что же происходит, блядь? Что он за мудак такой, блядь, пришел? В айрпоцах, грузчик в айрпоцах танцует с бутылкой. Бутылка черная просто. Ч он налил-то? Ё... Вино что ли? А? Это говорю, что? Холодный кипяток! А холодный кипяток это новый Каянин трек. А не то, что налито в бутылке. Я думаю, после того выходки, то, что творится, уволили половину бы офиса бы. С вместе во голове. Даже бабка танцует вот это сраная. Это что, холодный кипяток? Такой нахрен холодный капиток Иди воду, меняй бля. Вот так дамы его Режиссеры представляют Офисного работника Который меняет воду Сколько же он получает То что он спит в углу и меняет воду Интересный вопрос Очень смешной ролик Обхохочешься История с Кариной Были в Париже и записали не только ролик э, с, того, с тем песней, но и с этой уже песни тоже записали в Париже. Значит, ро... Значит, песня уже была готова. Уже много. Они представили только сегодня ее. А музыки нету, потому что заявлены права на, на Каринин трек. Холодный кипяток. Песня прикольная, но особо особо не знаю. Такая же, как и до этого, такая же, только чуть другой ритм. Пропивает холодный кипяток. ребятки в 12:50 выходит новое видео. Выкладывайте мой а крик крик видео. А мы его видео тоже влево, вы... тоже видео ее тоже посмотрим. Выбирайте людей отправлять по пять тысяч рандомно. Также выкладывайте Ска видео... Сказка пять тысяч рандомно кому-то повезет. Очень здорово. Историю у себя под моим треком я буду выбирать лучших и выкладывать у себя в историях. Карина, как меня бесит эти тупые блондинки, что внутри, что снаружи тупорылые, едут куда не надо, просто... И Карина оказалась блондинкой сегодня. Понимаю... Прости, я забыла. Что ты, блядь, забыла? Я что забыла ты забыла! Что ты е? Я забыла, что моя подруга блондинка. И Карина танцует. Фонтаны внутри почему-то. Никогда, никогда не видел фонтаны. Москве реке. Правда, я там не был. И танцует свой новый трек. Холодный кипяток. Потрясающий, потрясающий, хороший трек. И да, вот тут присоединился. И между фонтанами у него... Обалденно. Милицию бы опять не забрали. В то, что они в фонтане танцуют. Да. Вот такой новый трек. Софья! <связь> а зачем так нервничать? Соня. <связь> Безумная семейка Карининых и друзей. Быстро скажи комплимент мне. Быстрей. Ты умная. Быстро комплимент <связь> Ну, ага. Комплимент! Зла. Что? Зла. Комплимент! Комплимент! Попробуй сука такая, ты заебала меня! Давай, Скажи я комплимент! Бревну. Скажи комплимент! Мяу! Ну давай! Давай, танцуй! Ну я бревну! Ну я Ну давай! Ну я бревну! И танцует на шесте! И выдает перо это. Очень нервно ждать Даву. А как он ее ждет? Это просто. И корчит рожу. Карты как мои зубы. Знаешь почему? Потому что без меня, как без них, ты не можешь улыбаться. Хоть раз можешь не портить, Карина. Один раз я тебе бы хотел сделать нормальный комплимент. Ну, давай еще. Значит, это самое. Как куточка, куточка Диснея. Карты как мои зубы. Знаешь почему? Иди, потому что не надо было меня сбивать, понимаешь, каждый раз так тут вот делаешь, блядь. Не мутюгайся. Давай, Карина, вместе со мной. Смотрим. Какая классная погода. Как же круто кататься на велике. Так, велик купил, осталось найти самку и зашакалить. Ох, нахрена я съела этот торт? Я похудею, я похудею, до лета еще есть время. Хм, каждый в парке думает о своем. Кому зашакалить, а кому просто похудеть дачному сезону. Пляжному сезону. И пранканул опять спящего брата. Как я его за он даже проснулся от этого всего. Видимо, видимо, не настоящая днем спит. Сыне. на тебе сколько можно мы опаздываем ты время видел а ты 10 минут уже на телефон звонил <мас> Дава, вы... вынеси мяч а где же дава? пивор во франции вернул вот он дава <как> вот дава Ну, видимо, кадры со Франции очень похожи черные французы.